Приветствую всех подписчиков данного канала, также приветствую всех гостей, кто зашел посмотреть данное видео. Оно будет сегодня посвящено такой начальной стадии, когда вы захотели поиграть в покер, но у вас нет на покерном счету денег, и вы собираетесь их положить. В данном видео я подробно расскажу, как это делается, поэтому смотрим. Для начала, друзья, давайте откроем сам покер-рум, который собираетесь сложить деньги. На данный момент это будет у нас Poker Stars. Сейчас, через несколько секунд, он откроется. Нажимаем вход, закрываем все рекламы, которые будут всплывать. И открываем у нас есть вверху, в правом верхнем углу касса. Нажимаем на кассу и... Смотрим, что у нас здесь. Дальше нам предлагают э, помощь, в принципе, не обращая на это внимания. А, есть два варианта, но так как первый раз вы будете ложить, вам нужно будет нажимать депозит. А, кто уже ложит повторно, то есть такой вариант, как настройка быстрого депозита. А, значит, функция быстрый депозит позволяет быстро пополнить счет с помощью сохраненной метаоплаты без необходимости. Мы открываем депозит и у меня карта виза. Но ну, можно нажать больше. Нет доплаты. До Нажимаем биза. Выбираем значит, сумму, которую мы хотим внести. Смотрите, друзья, я, к примеру, хочу положить 10 долларов. Давайте посмотрим курс доллара. На данный момент сейчас 1 доллар 67 рублей, можно сказать, и 670 рублей это будет 10 долларов давайте положим 700 рублей Округлим. и здесь как раз конвертация валюты идет что будет сказано на наш счет будет на 10 долларов 12 центов нажимаем депозит вводим номер карты срок действия, то есть все те данные которые у вас на карте и дальше у меня вышло такое окно, после того как я набрал все свои э, данные на карте у меня вышло вот изменение окончательной суммы депозита. После выполнения вашего запроса на депозит с помощью визы на ваш счет, старт будет зачислен следующая сумма сумму 10 долларов 13 центов. Подтвердить нажимаем и наш запрос запрос обрабатывается. И друзья поздравляем э, сумма зачислена вот так, можно друзья внести без особых усилий деньги на ваш счет. Я вам желаю быть успешным игроком в покер и всегда быть впереди других игроков. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Удачи!